и тонкости сбора икеевских коробочек, кубиков. То есть, здесь с чего стоит начать? Сначала нижнюю планку на что-нибудь ставим, чтобы отверткой легко было подлезть. Прикручиваем одну стойку. Все. Устанавливаем. Вот эти вот стоечки, вот так вот, чтобы тоже стояли. Угу. Дальше планку подготавливаем следующим образом. Втыкаем в нее боковые штыри. Вот сюда пока ничего не вставляем. То есть планку ложим сюда, и штырьками она задвигается, ходит сюда. Только после этого вставляем сюда чубики положили ее сюда раз погнали угу. после этого сюда вот вставляется чубик да. на следующий вот. и так далее подровняли, вставили вот эту стенку тоже не крепим когда у нас будет полностью уже все собрано, ее тоже на чупике сюда в бок пододвигаем и снизу фиксируем болтами. Вот. А то некоторые понаставят сразу этих чупиков, а потом не знают, как все это вместе в кучу совместить. Так собирается очень быстро и легко, в общем -то. Потом подтяните Все, теперь берем, ставим следующий. Угу. Поставили. сбоку, мы не их сейчас задвинем планку и сверху опять их пришпилим все в общем-то быстро и эффективно так вверх также тюпики вставили доску насадили так, фиксируем. Отверточку даришь. Вот еще чуть, чуть. Ну и последний этап – это стенку крайнюю с насаженными тоже чупиками. Вот этот. Вот будет сюда подвинуть попадаем в дверки вот так вот угу. по всей высоте и сверху также фиксируем болтами все шкаф будет готов так вот здесь вот как раз для чего и ставили на подножку то есть болт чтобы сейчас ничего у нас уже не вертеть мы его Завинчиваем. Угу. Все. Шкаф готов. Отойти ка Отсюда.